Всем привет! С вами Кроши Дэй Трэвел и сейчас будет обзор чит номера в Blue Stars Home! Ну, ввести пароль. Э, надо ввести код и внутри будет ключ. в отеле я ставлю а вот это вот выход на задний двор На парковку можно еще качать Это задний двор, парковка Здесь можно покататься на качельке Там дальше И попить чай В кухне вид на парковку, а с спальни вид на дорогу. И когда приезжают э, большие машины, то тут слышно. Это был обзорчик Blue Stars Hall. Но ну, а вы подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока-пока!